Друзья, я вас приветствую на канале Сложно-Просто. Меня зовут Сергей. Сегодня мы продолжим делать каталог товаров по версии 2023 года. В частности, мы закончим создание сущности продукт, потому что она на самом деле не совсем проста. В прошлый раз мы начали делать и сделали основные вещи, остановились на том, что нужно было сделать маппинг и, собственно говоря, добавить некоторые вещи, такие как обработка тегов. У нас есть специ... Ну, в общем, давайте переключаться... Собственно говоря, Visual Studio, чтобы посмотреть какое у нас ТЗ было, я кое-что сделал и сейчас просто вам продемонстрирую. Итак, в прошлый раз у нас был разговор про э, сущность продукт. мы делали метод get и метод post, причем метод post мы не завершили и собственно говоря сегодня у нас продолжение. Что нам не хватило? Как я уже сказал, нам нужно обработать метки, которые придут с фронта, ну, то есть которые придут к нам на бэкэн, вот так скажем, неважно откуда, главное, что придут к нам на бэкэн. И, соответственно, нам нужно было для этого сделать некоторые маппинги, и давайте вернемся в Visual Studio, и я покажу, что я сделал. Итак, ну, во-первых, я сделал некоторый iTech калькулятор, который является собой один метод, который называется процесс тег и собственно говоря получает список стринг ну то есть э, строковых значений которые будут являться тегами и э, обновляет их у entity и для того чтобы у меня этот процесс тег отработал корректно я сделал тег калькулятор который в себе содержит э, результаты обработки вот этих вот меток у конкретной сущности мне будет выведено что, ну, что было создано что было удалено чтобы иметь информацию о том какие манипуляции произошли при обновлении сущности. И, возможно, это как-то в будущем позволит мне там, выстрелить какие-то думайные венты, может быть, уведомления, еще что-то. Но, тем не менее, я привык так делать, что какой-то метод всегда возвращает какой-то результат. Это легко и юнит-тестами покрыть, и обработать думейные вентами, в частности. Ну, в общем, это такой... Просто привычка, поэтому, собственно, я буду это использовать. Ну и если у меня в процессе обработки случилась какая-то ошибка, у меня будет exception и вот такой вот у меня есть комплит, так называемый, который говорит, что если экземпшена нету, то все зашибись получилось, и на выходе будет правильная информация. Итак, как это работает? Если мне пришли теги для новой сущности, то, естественно, у нее... Ничего не будет на удаление, это, это будет всегда пустой. Мы договорились, что у нас сущность содержит минимум один тег. И соответственно, когда у меня будет обновление, то какие-то теги могут удалиться, какие-то могут добавиться. И для этого я сделал такой, реализацию этого тег калькулятора Здесь на самом деле все достаточно просто. Смотрите, я сюда инжекчу work ну и дальше реализация этого метода. Я, во-первых, проверяю наличие тегов, я проверяю наличие самой entity, и если есть какая-то ошибка, я выкидываю результат с ошибкой, в общем, тут все просто. Ну а далее, наверное, наверное, тоже должно быть все просто. Я получаю репозиторий и начинаю обработку вот этих самых тегов. Нахожу старые теги, которые собственно говоря были уже в базе данных и собственно дальше проверяю какие нужно удалить какие нужно создать и при наличии что-то удалять я через for each удаляю эти теги и делаю проверку как у нас было описано если, ну, давайте вернемся назад, я сейчас еще раз это покажу Вот При создании редактивных таран может быть несколько меток Если метка не существует в системе, она создается Если метка уже существует, то э, к товару привязывается ссылка Если описание товара удаляется метка, то проверить метка используется в других Если она не используется, требуется удалить ну, то есть, Такое понятие, как добавить специально метку, а потом ее удалить, и чтобы они не плодились. Ну, вот такой вот у меня принцип. Я его в своем блоге реализовал, мне он понравился, хочу сделать и здесь. Итак, если у меня есть метки на удаление, то, соответственно, я могу их на самом деле обработать, проверив, если у меня здесь тег не найден. Ну, естественно, продолжаем. А вот если он последний, то есть ой, количество используемых, Равно один, то есть был один, который творит То я ее просто удаляю Ну, в общем, такая логика Вы можете придумать свою. И на самом деле так проще Ну и потом мы идем добавлять И мы проверяем, если у Entity добавляется Только что новый. То, возможно, текст будет новый Мы создаем этот список Если идет обновление Я этот тег-калькулятор буду использовать И для обновления Если теги есть, то мы проверяем то, что нужно создать И, собственно говоря, тут тоже просто Итак, и здесь, собственно, тоже простая логика, на самом деле, если э, есть, то мы добавляем ее в список доступных для Entity, если нет, то мы сначала создаем, а, а потом добавляем. Ну, вот такой вот простой механизм, на самом деле, ну и на выходе, что было создано, что было удалено, вот в таких вот, каких-то таких, в таком видео. Ну, и надо сказать, я сделал маппер, который, то есть маппер... То есть профили для маппер, да? ну нельзя было не показать, как это работает. Кстати, есть видео на канале где-то, э, которое рассказывает про автомаппер, в том числе как его использовать, какие есть всякие штучки. Ну, например, чтобы вот здесь открыть by используется контекст маппинга, и я покажу про него чуть позже. Есть э, маппер конфигурация для ревью. Э, то есть там мы тоже используем такой контекст-маппинг. Есть маппер для TagViewModel. На самом деле сущность простая. Маппер конфигурация маппера тоже простая. Ну и в общем-то раз вот это вот все у нас как-то вот есть, давайте закончим наш метод. Я тут немножко лишнее убирал. Ну, смотрите, ну во-первых мне нужно получить, что я буду сохранять. Я приготовил здесь такие штуки, которые Позволят мне побыстренько вам показать, что здесь будет происходить. Так мы получаем request, так как в прошлом видео для начала мы создаем entity, который мапим из модула, который пришел с UI и прокидываем в контекст с именем Application User как раз request user identity, ну, чтобы там вот этот как раз mapping произошел на того пользователя, который делает этот request теоретически можно было бы сделать какой-нибудь резолвер в автомапере и закинуть туда в э, э, этот резолвер заинжектить http access контекст, по-моему, называется вот. и то есть достучаться до реквеста и взять этого пользователя ну, я не люблю и настоятельно вам не рекомендую погружать какую-то бизнес-логику в автомаппер, вообще в процесс маппинга. То есть используйте по минимуму или вообще лучше не используйте, потому что с этим могут быть достаточно серьезные проблемы. Ну и когда у нас сущность создана, дальше мы получаем, вот этот, используем вернее тот самый тег-калькулятор, как вы видите, я его заинжектил, соответственно, зарегистрировал где нужно. И получается, что я отдаю ему на вход те теги, которые пришли экспличу вот таким вот образом, через пробелы, запятые, точку запятой. Здесь у меня на выходе получается array, то есть массив строк. Я даю сущность, которую создал, и там происходит калькуляция. И если у меня ошибка есть, я ее заворачиваю в operation result, возвращаю. Если нет, мы идем дальше. Обработку мне тут, естественно, нужно... Ну, вы не поверите, мне нужно это вставить, да, собственно говоря, непосредственно в базу данных. И после этого мне нужно, э, смотрите, мне нужно сохранить, если все зашибись, то э, нужно выдать наружу как раз другой маркет, да, который уже из Entity, который был сохранен, вернет результат. модуль. Опять же, смотрите, здесь на самом деле... Я вот поставил тоже как вариант маппинга. Ну, давайте я вам покажу, наверное, еще раз. А, ну и, собственно, давайте последнее добавлю. Здесь нам нужно еще вот в Operation Result добавить этот самый Result. Теоретически, когда у меня сущность создана, у меня вот этот маппинг не нужен. Я вот, честно говоря, не очень понимаю, зачем я его сделал. его просто скопировал. Это мне нужно, когда... А, и юмодел, да. Я вот, наверное, зря сделал. У меня там уже то есть. Вот, вот так, наверное. Вот. И на выходе я должен получить ViewModel. Давайте откроем базу данных. Смотрите, у меня в списке категорий. Посмотрим, что есть. Есть некоторые категории. В списке тегов сейчас у меня ничего нет, в продуктах ничего нет. Ну, в общем, будет показательно. Давайте запустим приложение и выполним, собственно говоря, сохранение уже непосредственно продуктов, базу данных. Ну, как вы помните, нужно авторизоваться. Я на самом деле подготовил специальную штуку для создания, чтобы по-быстрому показать. В общем, что я здесь сделать? Продукт номер 2. Здесь вот категория, которая теги через запятую цена. И я нажимаю execute. И, собственно говоря, у меня все создалось. На выходе я получил те самые теги. У меня как бы все нужно. Ну, поесть. За исключением категории name Потому что у меня категория здесь не прокидывается Нужно отдельно загружать Я не стал этого делать Давайте переключимся в базу данных Еще раз посмотрим F5. Так, у меня вот он создался продукт и собственно здесь Все что нужно Давайте посмотрим на теги Ну и теги здесь конечно же создались А теперь давайте сделаем следующее Я сейчас создам еще одну сущность Но только там добавлю тег Уже, ну то есть я хочу проверить Что теги если есть, используется, если нет, то удаляется. И я это сделаю таким способом. Я напишу, что здесь будет у меня тег 4. И давайте я, наверное, сделаю breakpoint, поставлю, чтобы было понятно, что я, собственно говоря, делаю. Так, мы прошли, мы замапили, посмотрим. Да, действительно, все замапилось. Теги у меня здесь игнорируются в профиле. Можете посмотреть, исходники, они доступны на гитхабе. Я сделал некоторые калькуляции, и вот здесь вот видно, что у меня один был добавлен, и один был удален. Но суть сводится к тому, что... Расчет, собственно говоря, очень простой. Давайте нажмем и проверим базе данных. Теги у меня вот здесь, давайте нажмем опять, добавился четвертый. Соответственно, продуктов у меня уже здесь два. И, в общем-то, все получилось как получилось. В общем, я думаю, что... Это наглядный материал. Но, смотрите, тут бы хотел заострить ваше внимание на том, что вот этот вот тег-калькулятор и вот эта вот штука, она на самом деле как бы выполняется, не то чтобы... Ну, смотрите, вы можете создать сущность, но при этом не обновить у него теги, забыть или еще как-то. Поэтому теоретически сущность, которая называется продукт, и теги, это ну, по большому счету один так называемый агрегат. Да? То есть, и продукт является aggregation root, если вам, конечно, это интересно. Вот. Поэтому их нужно обрабатывать теоретически каким-то образом в транзакции. То есть, если мы не обработали или не получили и э, не обновили у Entity эти самые теги, потому что после обработки вот этой штуки у Entity уже должны быть. То есть э, я могу просто вообще забыть эту штуку сделать и просто здесь ставить. Поэтому где-то в инсорте, может быть, где-то в общем месте, должна быть проверка на то, что. У вас есть в этой сущности теги, ну или добавить как... Э, ну, ладно, не важно, не будем погружаться в такую глубину. Будем считать, что на этом мы закончили с добавлением, так, основной проект. И я вам желаю всего доброго и пишите правильный код.